вы туда, Люд. будешь работать? Так я работаю. Всем привет, меня зовут Греб, с вами Сигарет.нет. И сегодня я расскажу вам, как сделать самый вкусный и самый дымный кальян. Погнали! Для того, чтобы сделать самый вкусный кальян, нам понадобится кальян, чаша, фольга. Я забыл дома свой кулаут, и да-да-да, я знаю, что это такое. Наполнитель, в нашем случае это бестабачная смесь бруска. И уголь. Для начала поставим один уголь греться и приступим К тому моменту, когда мы закончим все подготавливать, уголь уже будет красный и готов к использованию Мы решили устроить розыгрыш Если вы хотите стать счастливым обладателем одного из трех пауэрбанков, то досмотрите это видео до конца, там будут подробности Для начала зальем в колбу воды Ее должно быть примерно столько, чтобы шахта опускалась на 1,5-2 см Шахта тут вот металлическая, огромная трубка, которая погружается в воду Теперь пришла очередь забить чашу Для этого мы будем использовать бестабачную смесь компании Бруска со вкусом апельсин с мятой если вы не хотите испачкать руки в момент забивания чаши, то можете использовать какую-нибудь отверточку, к примеру, и аккуратненько размешивать табак внутри банки. И начинаем забивать. Аккуратненько выкладываем все вот так вот в чашу. И аккуратненько размещаем по всей поверхности чаши. Пахнет прикольно. После того, как вы утрамбовали табак, в нашем случае это без табачной смеси, естественно, у вас должно оставаться небольшое расстояние до борта. Это делается для того, чтобы табак не горел, а просто качественно нагревался. Также в центре нужно сделать отверстие, чтобы лучше проходил воздух. Теперь отрываем небольшой кусок фольги, складываем ее в 4 раза и делаем шапочку для нашей чаши. Теперь получившийся кусок фольги натягиваем сверху. Натягиваем максимально плотно, чтобы он был как барабан. Теперь нам нужно взять очень острый предмет по типу моего пинцета и сделать довольно большое количество отверстий. Я буду делать небольшой крестик и потом полукружочки от верха до центра. Теперь устанавливаем нашу чашу на место И идем за углем Ну что, наш уголь приготовился Теперь мы поставим его сверху нашей чаши Подождем буквально 5 минут, чтобы она прогрелась И начнем курить Для того, чтобы стать счастливым обладателем Одного из этих пауэрбанков Вам необходимо оставить любой комментарий под этим видео Количество комментариев не ограничено Поставить лайк и быть подписчиком нашего YouTube канала 7 августа в прямом эфире На этом канале мы запустим трансляцию Где определим трех счастливчиков ну вот и наша чаша нагрелась Теперь можно начать делать длинные, долгие затяжки Для того, чтобы раскурить наш кальян Ну вот и готово Вкусно